Так, сегодня пятница, время 12.06. Сейчас будем разбирать машинку, ну не полностью, а частично, и менять сальники. Наконец-то компания Hilti продала мне сальники на мою 16-летнюю машинку. И вот сейчас посмотрим, сколько времени я потрачу так 1209 фланец уже снят так, все откручено сейчас будем снимать с фланца вот эту вот штуку вернее не с фланца, а свала чтобы долезть до основного сальника который надо поменять так, 12.35. Машина собрана. Все.